что поток Феба он в свое время, сам канал Феба, он в свое время собрал сознание всех богов, имеющие скажем так, мужские характеристики. Он включил их в себя и по принципу, отсекая все ненужное, вобрал в себя только то, что он считал нужным. Поэтому поток Феба это такая, такая сейчас слово подберу, компиляция всех систем, языческих систем, которые он сумел поглотить. По сути, это его функция. встраивать в себя то, что он может поглотить, отсекая ненужное, забирая только все самое ценное. Это называется добро. Первооснова добра работает таким образом. Она вобрала в себя все самое эффективное, все самое ценное, а все, что она считала ненужным, без оговорочно отсекла разделяя какого-то бога буквально на части, да, какие-то части его закидывая в первооснову зла, а забирая себе только то, что оно считает оптимально работающим у него. Это такая трансплантация сознания бога. Соответственно, бог, который находится сейчас в первооснове зла, он хочет собрать себя назад. А собрать себя, это как Исида собирала Осивиса, то есть надо найти все эти части скомпоновать их, магически соединить, понять, что пенис съели рыбы, значит его надо магически восстанавливать, то есть это серьезный труд, это серьезная работа, это серьезнейшая работа, в которой у тебя будут постояннейшие противники, бесконечные постоянные противники. Да, и будут непременно, потому что это, это так записано в алгоритме. История про Исиду и Асириса как раз описывает нам алгоритм, как это делается. Это, как это будет происходить по ритуалу. Канал Феба, соответственно, взяв в себя все самое ценное, выбросив ненужное, стал сильнее, ровно на алгоритм эффективный, который он забрал от того или иного культа, от того или иного бога. Канал Христа, который действует по этому же принципу, фактически встал на канал, инспирированный, сделанный Фебом. Он сделал все то же самое. То есть это та алгоритмика поглощения культов. Везде, где прошел канал Христа, везде были вобраны в себя языческие системы. И какие-то боги стали святыми, какие-то безнадежно ушли в дьяволы, в сатаны, там, во все остальные, скажем так, противников, которые не захотели подчиниться, которые не захотели расчленять себя, давая лишь часть себя какую-то, а остальное все отвергает. Это как человек, который отказывается, например, от своего прошлого. Да, вот, это, вот, вот этот кусочек жизни я оставляю, потому что он вот такой позитивно, продуктивно, все остальное ой-ой-ой вспоминать не буду, опыт стираем. Вот это приблизительно то же самое, что делает человек на канале Феба. Он по-другому и мыслить не может, это в алгоритмике заложено у него выкинь ненужное, оставь нужное. А канал Диониса говорит мне ноточку, что очень не нужно. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра, потом пригодится, мне всё надо. И понятно, что эти два канала антагонисты. И человек рождается на каком-то определенном канале, то есть определенного рода инспирируется, как будут заходить души в этот мир. И при этом на канале Феба рождается людей, Еще раз повторяю, минимум, потому что у него очень мало прав рождения, ну, воплощения души, ему и так много чего есть. А души всегда приходят из пространства хаоса, то есть они, каждая душа полноценная, целостная, это потенциальный носитель творческого потока. А значит, он должен прийти из хаоса, он должен прийти на канале Диониса, быть носителем хаоса. А канал Феба должен их вобрать в себя, поглотить, точно так же разложить их на части, взять все самое ценное и лишнее выкинуть. Вот это вот и есть как раз война света и тьмы бесконечная. И никто в этой войне, причем что характерно, не должен победить. Потому что как только вырит чья победа, наступит конец игры. Гений да, А это постоянное развитие, постоянная отработка, наработка качества вот этих алгоритмов, делание их все более и более устойчивое. Более